Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Продолжим знакомить вас с таблицей, которую мы создали специально для тех, кто занимается фундаментальным анализом. Точнее, для тех, кто является портфельным инвестором и кому важен. Важно знать фундаментальный анализ и в связи с тем, что... Он достаточно трудоемкий и в освоении, и в проведении. Эта таблица практически все делает автоматом. Сводятся все коэффициенты, отчеты. Мы скачали 19 тысяч компаний. Ну, если точнее, то 18 789. Ну, это достаточно много. На Guru Focus порядка 13 тысяч компаний из акций Финвиз осуществляют поиск порядка... 9000 компаний здесь в этой таблице проще делать группировку чем на том же guru focus и здесь в общем все в одной таблице давайте сразу рассмотрим такой вариант возьмем э, сектор utilities коммунальные компании как это делается вот здесь есть закладка выбираем те сферы которые нам интересны окей сортируем и остаются компании только этой сферы Таблица автоматически посчитала баллы по основным коэффициентам. Если есть вопросы по коэффициентам и необходимо восстановить в памяти, что они обозначают, у нас на канале есть видео по каждому коэффициенту. И вы можете пройти и посмотреть, и быстро восстановить те знания, которые у вас есть. В общем, и нам... Очень просто по этим баллам, по любой сфере отобрать компании, которые являются лучшими на сегодняшний день. Зеленым подсвечивается коэффициент выше нормы. И чем больше таких, такого зеленого цвета, тем лучше. Так, ну здесь порядка 170 компаний. Да, 170. Да, и в целом по сфере. Сфера имеет некую стабильность, благодаря тому, что за коммунальные услуги всегда и всем нужно платить, ну и бывает, конечно, не плательщики, но это небольшой процент, и даже в кризисе эта сфера остается более-менее стабильной. Ну и плюс дивиденды обычно платят хорошие, и они год от года растут. Ну, это в лучшем случае, Ну а так дивиденды действительно есть. Второй момент – это закредитованность. В принципе, мы это видим по каждой компании, но это не должно вас пугать, потому как компания этой сферы содержит у себя на балансе большое количество основных средств. Это электрические сети, трубопроводы, газовые, водопроводы, электростанции. Некоторые компании еще и осуществляют добычу ресурсов. Все это предполагает постоянный затраты на ремонт, и поскольку есть разрыв между платежами населения и капитальными расходами по времени, ведь мы обычно платим за прошедший месяц, и весь этот период компания пользуется заемными средствами ну, в различных вариантах, ну, сравни тому, как мы, например, иногда пользуемся кредитной картой, сегодня берем оттуда деньги, а когда у нас есть поступление, мы ее закрываем. Ну и от этого, в общем, баллы далеки от идеала и выставляются не максимальные. Но ну, это нормально для этой сферы. Так, ну, лучшие компании, у которых более высокие баллы. По коэффициентам мы можем определить, какая из компаний лучше, лучше остальных. Ну и можем посмотреть, чем занимается компания. Это находится в этой ячейке. Сразу рассчитывается справедливая стоимость акции. Есть ролик тоже по этому расчету, можете посмотреть, если вдруг есть вопрос, каким образом она рассчитывается, тоже у нас на канале, ссылка будет внизу. Исходя из этой цены, ячейка с текущей ценой будет окрашиваться зеленым, если окажется в зоне справедливой цены. Вот у некоторых есть, у некоторых красная зона, то есть значит далека от справедливой цены сейчас рыночная цена. Ну и белая здесь, к сожалению, рассчитать пока нет возможности. Зеленая зона обозначает, что компания интересна к покупке. Здесь же по графику мы можем посмотреть, какие предпосылки есть к покупке с точки зрения технического анализа. Так, ну давайте рассмотрим первую компанию, компания PEM. По графику мы видим, что она имеет восходящий тренд, это уже хорошо. Посмотрим, чем занимается компания. Для этого скопируем ячейку и вставим в Яндекс Переводчик. И первое, что мы видим, аннотацию по компании. Компания аргентинская, занимается электроэнергетикой. Есть несколько электростанций, в том числе и ветряки, ну, то есть э, современные. Э, общая мощность порядка 5 мегаватт, 3 миллиона потребителей и 20 тысяч километров высоковольтных линий электропередач. Это очень хорошо, что все есть у компании в собственности. Также компания есть занимается добычей нефти и газа. Так, есть свои заводы перерабатывающие и есть 90, сеть из 90 АЗС. То есть это тоже очень хорошо, потому что компания полностью и добывает, и перерабатывает, и уже продает конечный продукт, чем извлекает прибыль. То есть не продавая... Какие-то природные ресурсы, а уже их перерабатывая. А это обычно приносит максимальную прибыль. Так, посмотрели, чем занимается компания. Достаточно хороший, устойчивый бизнес. Для проверки давайте глянем отчет компании. Таблица позволяет посмотреть отчетность компании с 2012 года. Ну и последние два года по квартально. Есть отчетность. Продажи растут так. 16, 17, 18 и 19. Ну, 19 чуть снизились. Посмотрим, что по доходам. Так, чистая прибыль. Ну, начнем 16 год минус, 2017 год 239, 18 223 и 2019, 692. Ну, то есть, такой серьезный скачок. Но, насколько я помню, эта компания приобрела нефтяную э, компанию э, недавно, ну, может быть, года 2-3 назад. И, скорее всего, вот с этим и связаны вот такой вот рывок вперед. Так, ну и посмотрим еще балансовый отчет. В 2015 году увеличилось количество акций. Ну, похоже, была дополнительная эмиссия. Ну, скорее всего, в связи с покупкой этой как раз нефтяной компании. Так, акционерный капитал в 2012 году 367, ну а сейчас уже 1300... А, миллиард, миллиард 366 в 2018 году и миллиард 900 в 2019 году акционерный капитал растет. Так, и долги. До 2015 года долгов не было, в 2016 году появились долги, в 2017 увеличились, в 2018 чуть уменьшились и в 2019 уменьшились, ну солидно так, да, где-то на 200-300 миллионов. Ну, то есть компания начинает гасить долги. Это хорошо. Ну и по коэффициентам мы видим, что зеленых ячеек очень много. Причем и продажи, и рост дохода на акцию тоже растет. И растет долгосрочно. Также компания выплачивает дивиденды 7% в целом. Ну а по стоимости акции, скорее всего, чуть-чуть великовато. Для покупки можно подождать. Хотя тренд восходящий может все-таки продолжится. Есть, конечно, небольшая вероятность, что пойдет вниз, но в целом мне кажется, что это уже неплохая цена и по этой цене компанию в портфель можно брать и она будет только расти. Так, ну что, это вот мы рассмотрели одну компанию, можно и другие компании рассмотреть более подробно из этой сферы. И я бы вообще рекомендовал рассматривать целых 5-6 компаний, 7 можно компаний. Может быть какая-то из этих понравится еще больше и покажет ну, большую перспективность. Таким образом, мы за пару минут можем рассмотреть компанию. Раньше это занимало больше времени, пару-тройку часов, наверное, на одну компанию. Ну а если десяток компаний, а здесь вообще 170 компаний, это ну, на неделю работы, наверное. Здесь видно, что... Временные затраты существенно сокращаются. Чем удобна эта таблица, что она позволяет быстро проанализировать, выбрать лучших из большого количества компаний. Можно сортировать по 120 сферам. Вот они здесь все представлены. Выбрать лучших и что является Наверное, самым лучшим вариантом диверсификации портфеля, если из каждой из сферы выбрать лучшую компанию. Можете, в принципе, воспользоваться и уже готовыми решениями, так как мы уже сортировали компании. Наработки в этом направлении есть. Это экономит тысячи часов, нервов при подборе лучшей компании. Вот для этого создавалась таблица. Условия получения таблицы можете посмотреть по ссылке под роликом. Составляйте портфель грамотно. Уверен, что этот инструмент однозначно облегчит подбор компаний в ваш портфель. Успехов! До новых встреч!